Доброе время суток, дорогие друзья! Сегодня 27 марта. Поздравляю всех с Днем внутренних войск. Всех, пацаны, поздравляю, удачи всем. Живите здорово, будьте богаты. Ладно, всем удачи еще раз. Ну что, сегодня будем рассказывать об такой программе интересной. Вообще-то об гаджете. Как сделать на гаджете? У меня Honor 7А. В принципе, не старенький, но новенький. Еще пока на гарантии, но все равно. Так. Может быть, у кого-то другой есть. Почитайте на форуме 4 pda Ну, может, что-то проще сделать. Ну, я сделал самый простой вариант. Ну, и это стопроцентный. Еще раз говорю, не надо вопросов глупых задавать, что опять это куплено все. Еще раз говорю, я инвалид. Ножка болит. У меня нету до такой степени денег покупать, что постоянно, э, сколько я сделал видео, например, 100 видео, уже больше 100 видео сделал, и, каждый, и больше сотни программ у меня сейчас в данный момент на сайте Ultimatum, Ultimatum Plus, чтобы я постоянно, вы сами понимаете, это очень дорогие, богат э, богатые такие программы, чтобы покупать пинаклю, э, например, 22 у меня на 7500 стоит нашими деньгами, ну сами понимаете все не надо глупых вопросов давать что не получается ничего остальное просто я как я и все больше никак вопросов больше не задавать ну задавайте только по крайней мере как куда и чего все поехали скачали скачали вот эту программу я по-английски конечно не очень сильно дроид камера дроид камера вот эту вот программу вот она у вас она не программа у меня она в изо может быть у вас там а, папка быть а, например а, rar там или еще что -то. ну я не знаю распакоить у меня она без всяких кодов там без всего будет ссылка здесь вот здесь будет внизу так закидываем скачиваете у каждого есть программы у каждого телефона есть так же как и на Sony есть так как на Samsung есть У всех по крайней мере Ну если нет естественно можете взять любой модем любой модем поставить туда флеш-карту на теле 2 есть такая штучка ставит туда флеш карту и загонять ну или через адаптер какой нибудь или как нибудь что нибудь вот. находим вашу карту закидываем или через ноутбук или как нибудь можете в принципе зайти но это тяжело конечно будет Но все равно закидываете вот сперва вот эту вот эту программу закидываете вот ну может сразу две закинуть разницы нету вот а ну мне есть вот она, две штуки короче получается отмена а получается как одна на русском, другом на английском. Здорово. Система меня с пришла. Ладно, смотрим. Открываем на Хонори. Ищем хранилище Это в принципе у всех. У каждого телефона есть съемный накопитель, карта внутренняя память, там все остальное сами. Так, ну, что там появилось появился нажимаем ну у каждого по-разному нажимается ну нажимаем спер вот эту установщик здесь продолжить все остальное но ну, меня -то это не надо еще раз говорю я это делать не буду вот у меня они есть вот что вот, вот она одна вот она вот потом одну установили потом вторую устанавливаете так всегда а, еще раз говорю мне это не надо а вот так вот установили и у вас а, на Панели должно быть вот такая штучка. быть открываете. Еще раз привет. Вот такая ситуация будет. Здесь вы можете посмотреть, что здесь. Ну, слишком много. Все стоит по умолчанию здесь и вот. Вот здесь сюда да, открылось, и все по умолчанию стоит. Вот. 6.5 это новейшая программа. Я сразу говорю, она взломанная. Так, что еще дальше делать нам надо? нам надо сделать, устанавливать вот эту программу, которая 737 килобит, она просто устанавливается, как все, окей, там, вот то то то то то то то то то то все, а потом вот эту USB драйвер, ну это идет профессионально, как бы ко всем, ну, она однородная, закидываете в Windows, меня вот по крайней мере заменить продолжить вот здесь и новейшие драйвера тут стоят для всех а потом заходим в папку может быть ну меня по моему она всех 86 так будет на вот этот вот здесь будет драйвера старые 4 штучки будут вот эти драйвера берете или просто ну можете просто папку заки вот эту удалить а ту закинуть или просто так взять и еще раз пел заменить вот, заменять я не буду так как мне все рабочее так потом у вас появится такая штучка включаете на андроиде Делаете ОК. Нажимаем. А, так здесь есть на Wi-Fi. Ну, если есть Wi-Fi, значит будете устанавливать, где установка идет. Смотрите здесь: на Wi-Fi. Устройство нужно под большинство устройств поддержать Wi-Fi. Видите, да? Вот здесь, ну, так как у меня в моем случае Wi-Fi нету, у меня есть шнур. У каждого есть шнур, который заряжается отдельный должен быть, а тот, который с зарядкой, не надо. А тот, который покупаете, или тот, который у вас должен быть, чтобы адаптер отделяется от шнура, проще сказать. Вот, нажимаете вот сюда. Ну и... Стоп. Погодь. о, о. Делаем старт. О, видим. Видим. Видим. Запустилось. Ну что ж. Этот проект... Сделанный. Стопроцентный, сразу говорю. Угу. Вот так вот мы сделаем. Ну, как видите, все рабочее. Вот так вот. Смотрим здесь. Смотрим здесь. Ну, веб-камера, наверное, я надеюсь, вам пригодится для чего-то. Может быть, для кого-то. Ну вот, в принципе, все, что я мог вам показать. Этот э, все проверено. Все четко. Сто процентов. Э, делитесь с моими друзьями со своими друзьями а, на свои посты ставьте а, потом что вы можете сделать ну и в принципе также можете общаться в камера расширение ну вот она видите здесь можете болтать делать свое видео если у кого-то нету Вот все ваши мечты сбылись все можете делать обязательно да кстати еще раз говорю приглашайте друзей может быть у кого-то такой информации нету то что пусть это видео не только у нас и мог быть и у вас кто то что-то подписывать еще раз приводите друзей захотите на 4pda вконтакте в одноклассники в facebook ну, в одноклассниках я под ником другим но это вам не, не надо и не важно ну что пока всем до свидания удачи еще раз праздником сегодня 27 марта друзья Поздравляю еще раз. Удачи.